Если посмотреть по маленькому среднему чеку, ну небольшому, да, огромный пласт рынка работает в диапазоне до 15 тысяч рублей специалистов. И а, эти специалисты, которые работают за этот чек, они а, не меньше уровнем профессионализма, чем более а, люди, которые берут чек побольше. Вот. И там ограничение, конечно, уже в голове. Вот, вернемся к недостаткам среднего чека. Это время, да, которое вы тратите на а, у работ со своими клиентами. То есть при 10 клиентов со средним чеком там, 15 тысяч рублей, вы, у вас оборот составляет 150 тысяч рублей. Если не считать дополнительных расходов, которые вы несете на сервисы, на помощников, если они уже есть, и так далее. Вот. если а, у вас средний чек уже 25 тысяч рублей, то ваша, ваша оборотка значительно повышается. Да? И работать вам значительно комфортнее, потому что у вас формируется запас финансов. То есть у вас получается больше денег свободных, которые вы можете использовать по своему усмотрению. Естественно, вы можете покупать что-то себе, вы можете реинвестировать в бизнес. И этим отличается в первую очередь то, степень свободы вашей а, как специалиста. Потому что а, на уровне 15 тысяч рублей и до 15 тысяч рублей очень сложно какие-то движения а, делать в сторону развития. Нет, можно и определенно нужно, да, но это не получается. По той причине, что у вас тупо не хватает времени. Вот, потому что вы свое время все распродали очень дешево. Да. И а, когда вы просто а, повышаете чек, а, вы можете с тем же объемом клиентов получать гораздо больше профит вот. и в принципе этим средний чек и хорош да? вот на что хотел обратить ваше внимание что именно здесь собака зарыта увеличение количества продаж потому что какие проблемы приходят с небольшим средним чеком кроме тех которые я описал когда вы хотите расти развиваться и в принципе, да, у вас, допустим, отработана система работы, но у вас чек низкий. А система работы, что я имею в виду? Что у вас, допустим, есть нишевание и есть система работы с проектом, которая позволяет быстро получать результат. Это хорошо, но а если у вас небольшой средний чек, то когда как только вы начинаете увеличивать свои продажи и вы в продажах вовлечены а на этом уровне это по умолчанию, то есть вы, в принципе, лидировать не можете свои продажи именно здесь, с этим средним чеком, то вы 50% времени своей начинаете инвестировать в продажи. Вот. И что получается? Так как у вас цикл сделки может быть разный от захода лида, то есть если посмотреть, например, работы с клиентом потенциальным в CRM-системе, то есть вы включили трафик на себя, но у вас чек 15 тысяч рублей, у вас начинает прибавляться лидов, вы начинаете вступать с ними в переговоры, вести их по этапам продаж, и с определенного момента, вот кто работал с продажами, кто работал с отделами продаж, в отделах продаж продавал, работал с CRM-кой, понимает, что с определенного момента время, которое уходит на обработку, не обработку, а работу с теми, кто уже зашел в crm и находится на стадии переговоров, оно значительно начинает жрать время, то есть ваше все основное, и с новыми лидами, которые входят по трафику, вы уже не можете качественно поработать. Получается, что вы одной ногой в этой ситуации стоите в проектах, второй ногой пытаетесь развиваться, и вас просто разрывают пополам. То есть у меня такая ситуация была, когда я самостоятельно пытался продавать все, установил CRM, так как я руководитель отдела продаж в прошлом, коммерческий директор, у меня хороший скилл в продажах, вот, я думаю, все сделаю, подключил crm ку телефонил, запустил трафик на себя, а с этим проблем нет, да, благо, что мы все специалисты, трафик на себя более-менее можно запустить. Получил лиды, начал с ними работать, и как только какие-то проблемы в проектах возникали, текущих с клиентами, которые я работал, это тянуло меня от продаж. И как только новые лиды заходили в CRM, это тянуло меня от клиентов. И получается вот работа на разрыв.